день, коллеги, я сейчас попробую представить разработанный нами курс нашей компании, который называется, если очень длинно... Управление запасами для целей технического обслуживания и ремонтов активов предприятий и организаций, или если кратко, то это управление запасами для целей ТАИР. Некоторая очень небольшая часть нашего курса – это материалы, уже используемые в наших базовых курсах, о которых говорил Дмитрий Скворцов. Но я должен подчеркнуть, что эти материалы серьезно нами доработаны и очень и очень расширены. Более того, именно для данного курса были разработаны новые материалы, поскольку наш Наше понимание данного вопроса, расширяется оно с каждым днем, обогащается новыми знаниями, которые мы получаем из различных источников. Это какие-то различные, в первую очередь, это и иностранные, это и э, переведенные, это и книги, которые опубликованы у нас в стране э, на русском языке. Но плюс очень и очень много источников – это это иностранные источники, это книги, о которых вот сказал Дмитрий, это назвал он, да, цифру такую 400 штук. Это интернет, конечно, потому что в интернете у нас сейчас... Очень много информации, ну, различные, это и сайты специализированные, это в том числе какие-то социальные сети, там, тот же LinkedIn, ну, который, к сожалению, у нас сейчас недоступен в России, но доступен во всех остальных странах, насколько я знаю, нашего содружества СНГ. Ну, очень интересно, много информации, и мы ее всю собираем, мы ее осмысливаем и ставим ее вам на, наших, на нашем курсе. Итак, следующее. Для кого предназначен этот курс? Ну, если в общем-то, он предназначен для инженеров и специалистов по надежности, планированию, специалистов отделов складского хозяйства и закупок. Но ни в коем случае он не ограничен этими специальностями. Да? Он, любые специалисты, которые хотят знать и понимать э, современные подходы в области управления, в области менеджмента запасов, этот курс будет очень интересным специалисты, которые пройдут наш курс, будут должны, вернее, не пройдут, а которые приступают к курсу, должны обладать знаниями определенными, да, базовыми теоретическими и практическими знаниями в области таир. Но опять-таки я как бы повторюсь, это ну, не необязательно, да, это не не необязательное требование. Будет лучше, если они знают какие-то вещи из таир, но Наш курс рассчитан и на, скажем, не специалистов ТАИР. Навыки – это обычные навыки, скажем, среднего инженера, то есть как бы здесь, опять-таки, каких-то ограничений в этом плане нет. Итак, что будут знать по прохождению этого курса? Это цели и методы управления и контроля запасов, то есть мы с вами на этих курсах рассмотрим, это поговорим о ключевых показателях эффективности. Я чуть дальше немножко более подробно буду говорить о именно о конкретных наших презентациях, вебинарах. То есть это подразделение определенное по темам. Возможны принципы кодирования позиций запасов, возможные подходы к их классификации. Методы инвентаризации складских запасов, мы поговорим о них, да, это, поскольку подход к инвентаризации складских запасов, к их проверкам, он отличается от организации к организации и отличается в том числе от, скажем, наш традиционный подход постсоветский, советский, он отличается от подхода скажем, западных компаний. Поговорим об основах адресного они не на складе. Поговорим о том, каким образом это можно сделать и нужно делать в системах CMMS, EAM и ERP. Ну, о системах немножко тоже коснемся систем. Какие системы используют автоматизации, каким образом они отличаются и так далее. И поговорим о процессах движения запасов. Основные процессы – это приходование с входным контролем, перемещение запасов, выдача в работу и списание, возврат позиций запасов на склад. Что будут уметь слушатели в результате прохождения наших курсов? Ну Это, естественно, работать с каталогами запасных частей. Мы расскажем о них. В результате прохождения курса по планированию они поймут, как рассчитывать оптимальный размер заказа, какие уровни запасов бывают и как их рассчитывать, что такое страховой, максимальные, минимальный запасы, оценивать критичность запасных частей. Вот мы здесь поговорим довольно подробно о различных подходах. Отдельный вебинар-презентацию будет посвящен а, классификации, категоризации запасов. Это Мы рас, рассмотрим основные методы ABC, XYZ анализов и построение матрицы на его основе, которая в свою очередь позволяет а, разбить позиции по политикам, то есть политики, определенные управления запасами, прикрепить на основании вот, построения этой матрицы. Определять позиции складского хранения и контролировать а, складские запасы научатся пользователи. И организовывать и осуществлять входной контроль качества позиций запасов. Каковы основные задачи курса? Здесь немножко, конечно, мы повторяемся, что умеют, что получат, какие знания получат пользователи и каковы основные задачи курса. Здесь вот вы можете на слайде, я не буду повторяться, но дабы время не отнимать у наших пользователей, да, у наших потенциальных пользователей, наших курсов, слушателей. Здесь можно увидеть на слайде, каковы основные задачи наши. Немножко просто я как бы комментарий свои дам. Вот первое, например, об основных проблемах в организации мы поговорим о миссии и целях организации, основных проблемах. Эти вопросы мы планируем осветить в нашей первой вводной презентации по курсу. Кроме того, мы расскажем о четырех основных ключевых элементах успеха процесса управления запасами и закупками для обеспечения мероприятий Таир. Это довольно интересный, очень такой э, специфический подход. Я думаю, слушателям будет очень интересно узнать об этом. Следующая, вот вторая задача, мы дадим представление, поговорим о представлениях запасов организации, дадим различные определения запасом, определим их функции и типы. Третья задача также будет рассмотрена, это планируется на втором вебинаре, мы поговорим о терминологии, поймем, чем отличаются понятия контроль запасов, да, inventory control, и управление запасами, inventory management. То есть вообще, как бы, к счастью или несчастью, но в основном вот управление запасами и используемые сейчас в том числе и в российских системах автоматизации, подходы и в принципе, они все-таки идут э, от э, буржуев, да, от их э, как бы подходов, так же, как и стратегии ТАИР. Поэтому понимание, как вот Дмитрий, кстати, упоминал о том, что тот же инженер-надежник, он желательно для него знать английский язык, так и для, скажем, для понимания запасов и изучения современной литературы и подходов тоже неплохо знать английский язык да, и использовать его. В своем самообучении. Задача номер четыре – это дать представление о некоторых показателях, оценки управления и контроль запасов, включая их оборачиваемость. Этим вопросам будет посвящена наша четвертая презентация вебинар. Также мы рассмотрим некоторые из этих вопросов нашей седьмой презентации. Далее смотрим основные задачи курса. Вопрос 6, 7 и 8. Об этом мы планируем поговорить с вами на различных вебинарах. Вот, судя у меня по моим заметкам, это 3, 4, 6 и 7 вебинары. Вопрос категоризации запасов и определения политик на основе принадлежности позиций запаса к тому или иному элементу матрицы. Мы поговорим на отдельном, я уже говорил, на отдельном вебинаре презентации, целиком посвященном этому вопросу. Десятый вопрос будет рассмотрен нами, среди прочих, в ходе проведения нашей седьмой презентации, которая вот сейчас уже практически завершена, подготовка ее. И она будет основана, эта седьмая презентация довольно интересная будет, я считаю. Основой ее будет подходы управления закупками и управления запасами МРО. Да? Есть такой термин буржуйский, МРО Maintenance Repair All Hall. Ну, это, в принципе, тот же самый наш Таир. Есть ряд интересных очень подходов, ряд интересных книжек. И вот на основе этих вот подходов и книжек мы делаем довольно большую вебинар-презентацию, которую мы вам представим. Это седьмая будет по счету у нас. И, наконец, одиннадцатая задача – это основные практики, инструменты оптимизации запасов. Они будут рассмотрены нами в ходе нашей шестой презентации. Ну, здесь тоже обычно, если вы посмотрите в интернете, есть ряд подходов, практик к оптимизации, которые вот в частности были реализованы, я не знаю, как бы реализованы ли они были российскими компаниями, вполне возможно, да, но в открытом доступе, по крайней мере, нет. А вот зарубежными компаниями они реализованы были и в том числе, и с помощью автоматизированных систем своих. Это была такая компания когда-то Минком. Они создавали продукт управления критическими запасами. И сейчас вот есть компания Аниква, которая сейчас была перекупана компанией IBM. У них тоже вот есть подходы. А наш курс, он построен и, как бы, и на их подходах. Плюс подходы, практика наша, поскольку... Есть у меня опыт с 2000 года, я работал в различных совместных предприятиях, внедрял систему управления, то есть как бы я плюсь с нашими слушателями и своим, в том числе и практическим опытом управления запасами на конкретных предприятиях. Ну, об основных темах, они вот представлены на слайде, в принципе, как бы они в какой-то степени это Повторяется то, что мы изучаем и какие вопросы мы собираемся решать в ходе нашего обучения. То есть, как бы, ну, что здесь как, хотел бы дополнить: да, это вот управление запасами, это контроль запасов. Мы поговорим о планировании. То есть, в принципе, все то, о чем я уже успел вам сказать. Есть вопросы, я готов ответить на них. Спасибо, коллеги. У нас второе название этого курса. Почему не завезли трубы? Вот так вот мы шутку называем. То есть у нас проблема отсутствия запчастей, она всегда почему-то в голове механика, а не в голове инженера по запасам. Вот. Но Николай ответы знает на эти вопросы. Привет, я мультяшный робот «Простоев нет». Хочу рассказать о нашем курсе «Управление запасами для задач ТАИР».